пожалуйста. Меня зовут Валентина, мне шестьдесят два года. Сряз, прицепился ко мне полтора года тому назад. Ну, в общем, сегодня я становлюсь человеком и верю в то, что окончательные пятнышки на моих руках скоро уйдут после двадцати разового массажа и приема этого препарата. Ножки мои тоже отплясывают. И верю в то, что 20-30 сеансов окончательно избавит меня от этого мучительного состояния. Но оно уже теперь не мучительное. Я наблюдаю просто за своими ручками и ножками. Уже когда мои накаточки дальше отрастут и станут как в юности красивыми. А проблема с цириазмом как долго у вас? Сколько вы этом у вас? У меня захватило это в прошлом году. В середине декабря и с невероятной быстротой, mm -hmm. с невероятной скоростью, Ладон, ладони, кисти, рук, mm -hmm. а, пол, пол, mm -hmm. о, вернее, ну да, полностью ладошки и ступни. Потом стала перекидываться на колени, на локтевые еще Сейчас у меня на локоточках тоже уже а, вот подсыхает. Это все изнутри работа идет, это уже не снаружи то, что я ходила, на аппарат УФО 40 раз, причем, и мази, вам, наверное, известны Мелобаса и Белосалик, которые спасали присутствием гормонов в этих. В нашей компании псориаз излечил? Ну, на сегодняшний момент я в это верю, потому что я уже жизнью радуюсь, вы знаете, если я начала ходить и что-то делать, Значит, да, я верю в это. Что вы посоветуете моей подружке? Вот у нее проблемы с я этим. По, я, да, я посоветую ей. Прислушаться? Все-таки, да, все-таки услышать, потому что я никому не верю. А -а -а. Честное слово. Я уж и медицине перестала верить, честно говоря. Да, но я выполнял требования, я состою на учете, но я, правда, уже не была почти полгода в больнице. Но надо показаться... Наверное я покажусь. Вот Нет. я обязательно сделаю так, она приедет ко мне в гости, я uh -huh. обязательно сведу вас с ней, чтобы вы непосредственно ей показали, рассказали про те да. проблемы, которые ногти отрастать как... начали. Но сейчас работа идет уже изнутри, не снаружи высушивание, да, вот это все, чтобы остановить этот процесс. Сейчас идет естественная работа. То, что это выходит наружу и начинает уходить. Да, во многих местах у меня, вот левой рука вообще у меня очень чистая стала, и ладошка. Вот тут два пятнышка только остались. Они у меня появились в процессе лечения. Вот эти два пятнышка появились, они вылезли и сейчас уходят. Но ладошки чистые вообще.